никогда не думал, что южаковский халцедон может быть так интересен, чем не агат. Я-то обычно собираю, смотрю, чтобы сверху рисунок был такой. А они на срезе прекрасно выглядят. Ну, вот этот в частности. устройство несложно. Вот, диск зажимается двумя шайбами. Чё, давай второй поменьше. Сына. Алло. Здорово. Да не, не поеду. Тот, тот стоял на 200. Мне а резать. А этот на 170. 175, по-моему. стандарт Всё, зажали диск погружается в воду ну, вот здесь налить можно шлам выкинуть Обалдеть. который скидывается по... Но... ага. все просто Обалдеть. сверху Там ставится сюда. крышка так. Даже нету миндали, да? Все, и. Ага. Защитный кожух. Вот, да. Простое устройство. Здесь движок стоит. Обалдеть. Ну все нормально, потянет. Ну, вот этот вот мне понравился. Интересно, правда вот здесь темно, на свет вы уйти. Ну, Интересно. А вот <свят> <свят> это вот. Вау. Что здесь? Лебёвкино. Лебёвкино? Да. Ну, смотри как. Красивые. Красивые камни. Да. Не это же вообще считаю. прекрасный образец. Да. Хорошие агарты. Очередной камень, очередной агатик. Откуда сын это? Саша, а, откуда это? Это Синара. Синара. Еще бы солнышко и вообще красиво бы смотрелся. Вот он. Ах, <laughs> чё интересно. А, Такое такси обращать. Да нет, он тут не веселый. Лебедкина. Да, да. Угу. Ничего. Классика, Лебедкина. <решит> <решит> вот это вот образцы снова проявления кристального острова. Какой-то эшмое это в нем прожилки хальсидона, может быть. Не шедевр, надо было другой образец выбрать, там был синяя, красная тона, ну вот так вот, в принципе, конечно, из такого материала сделать какую-то поделку, конечно, будет неплохо, да, надо искать синим и красным, тогда вообще великолепный рисунок будет. Thank you.